Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, до нового года получается осталось, даже немного подзадумался, всего два дня, так что поздравляю всех с наступающим новым годом, решил открыть сегодня еще 20 коробок, жалко что до гарантированного премиум танка 8 уровня надо еще целых 28, но я решил так открою 20, если из них... Восьмерка не выпадет, значит таймер не обнулится, останется всего 8, то есть придется еще какую-то сумму потратить, да, ну согласитесь, когда остается там, да, сколько там 5 коробок стоит, не помню, даже 500-600 рублей, или 550, ладно, не столь важно, то есть всего 8 коробок, чтобы получить гарантированную премиум восьмерку, да, это дешевле, чем покупать просто премиум танк, ну хотя просто премиум танк я бы никогда покупать не стал. Короче, потихоньку буду коробки открывать, а то что-то уже заболтался. Так, ничего особенного. 250 голды, 3 дня премиум аккаунта. Остается 19 коробок. Как-то в этом году, согласитесь, очень медленно украшается елка. Вроде бы убрали уровень украшений но если вспомнить прошлый год к примеру после открытия этих коробок я сразу получил девятый уровень атмосферы в этом же году шестой только получилось после 45 коробок сейчас взял коробки я а, до да, этого я открывал обычные теперь волшебные 500 голды остается 15 коробок опять обычные не синее свечение все мы уже знаем, что если синее, значит что-то интересное. Ну, там либо премиум танк, да, восьмого уровня, либо 3D стиль. Остается 13, 12. Ну, зато повышается атмосфера, что тоже немаловажно. Чем выше наша атмосфера, тем больше кредитов можно зарабатывать. Как раз время, когда самое выгодно играть на премиум танк. Если еще есть вот эти, как там называется... Короче, фигулины, которые дают дополнительный бонус к кредитам. О, синяя, синяя. Надо же, это танк. Все, таймер обнулился. Больше деньги тратить не придется. Ура. Кто там? По-моему, Торнвагон вот этот. Или Колебан. Пока не пойму. Да, Колебан. Вот этот танк, кстати, я больше всего и хотел. Мне кажется, он самый такой... Самый фановый, наверное, из всех премиум танков, которые в этом году можно было получить. Посмотрим в ангаре. Да, это у нас колебан. Вот что самое важное в нем: Огневая мощь, средний урон 850 единиц. Бронепробитие 180. Это у нас фугасный снаряд. То есть мы гарантированно каждым выстрелом будем наносить урон. А если противника пробиваем, то просто какая-то аннигиляция будет с ним происходить. Ну... Да, еще учитываем, что здесь у нас барабан на два снаряда с дозарядкой. Правда, время зарядки очень-очень очень долгое. Да, полная перезарядка. Барабана это двух снарядов 62 секунды. Тут даже арта нерв нервно курит в сторонке. Время дозарядки. Одно. То есть выгоднее стрелять по одному снаряду и ждать, пока он зарядится. Все. То есть барабан это на крайний случай здесь используем. Если вдруг где-то, да. В общем, смысл понятен Короче, осталось 10 коробок И есть шанс вытащить что-то еще Да, вот, обнулил Таймер, теперь 50 То есть все, больше в этом году Да и в следующем По крайней мере, этого новогоднего наступления Я уже ничего покупать не буду Так, осталось 9 коробок Хотелось бы все-таки еще разочек увидеть Синее свечение, даже не обязательно Ну, пусть не премиум танк, пусть 3D стиль тоже Пригодится Новая игрушка. А нет, нету синего. Еще одна. Ну игрушка выпадает из каждого контейнера. Тут удивляться нечему. Шесть коробок. Три дня премиум аккаунта. Ну три дня не один. Остается всего три коробки. Я даже скрестил пальца. А то в следующий раз коробки уже получается открывать придется только через год. 250 голды, один день, то есть минимальная награда. Ну что ж, заключительная. Ах, нет, осечка вышла. Голды Ну и теперь посмотрим, что в общей сложности я вытащил Жалко, что еще ни разу не выпал какой-нибудь да, Низкоуровневый, к примеру, прем Который уже выпадал до этого, чтобы получить Компенсацию Тогда с контейнера больше все-таки получается Так, техника А, тут показывается Полностью за... Забыл обнулить то есть с 45 коробками, то есть в общей сложности 65 в этом году открыл, 10 танков оттуда вытащил. Вот, ну, сами да, это вот этот М4. Y, По-моему, если правильно, я не ошибаюсь, он называется. Шкода Т-56, колеба. Ну и низкоуровневый према там. Вот про что и говорил. Да, пятерка, к примеру, если выпало. Да, даже не против, если выпала та же Шкода. Ну, то есть, восьмерка, там зато компенсация в золоте будет. Очень большая 3D стили Три штуки Причем только один танк из этих я Не то что он у меня есть, я его прокачиваю Это вы за 55 Так, 42 дня премиум аккаунта 24 тысячи золота Да, еще там полтишок 3300 кредитов И 65 единиц украшения Ну украшения-то понятно, их всегда такое же количество будет сколько и коробок Вы Открыли ну, все, зато донат для меня закончен на целый год. Как я обычно делаю. В последнее время я вот на Новый год задонатил. Вот сколько золота есть, столько. Да, тут 26 850. То есть я даже еще с прошлых коробок, которые выпали, еще не все золото потратил. Еще немного даже оставалось. То есть я это как бы в течение года потихонечку там на что-нибудь сливаю. В общем, как-то так.